Через перевалы и долины Сквозь огонь снарядов и гранат Мы вели колонны вдоль по горным склонам От Кундуза и на Путь дороги Афганистана Сквозь огонь и засады душманов А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела А помирать нам рановато есть у нас еще дома дела. Путь до Файзабада, между прочим, был друзья не и не скор. Шли два дня две ночи, трудно было очень, но водитель не глушил моторы. Путь дороги Афганистана сквозь огонь и засады душманов, но помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Может быть, в Союзе неким лицом Эти песни будут невдомек, но не позабудем, если живы будем. Мы афганских выжженных дорог, и в путь дороги Афганистаном. Не страшны нам засады душманов, ведь помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела.